вторая сторона рождается некий критериальный фильтр то есть что на вам важно что не важно те самые размеры компании и так далее и так далее вы их описываете в тексте ну некими критериями то есть чтобы это можно было измерить и измерить именно так что вы говорите вот на 10 баллов это вот вот такой критерий все понятно да говорю я может ну, просто время уже все и оцениваете то есть вы попадаете в некий проект вам предлагают что-либо да то есть и, или вы ищете работу, или вы какое-то партнерство собираетесь заключить, вы пропускаете потенциальный проект через этот фильтр и оцениваете по десятибалльной шкале. Вот этот критерий, насколько в этом проекте, вот этот, насколько, вот этот, насколько, вот этот, насколько. Если здесь низкие оценки, можете сразу принять решение в топку, дальше пошли, да? Либо все-таки что-то интересное, вы берете там, где низкие оценки не дотягивают до десяти, и говорите о том. Начинайте обсуждать с тем, с кем вы ведете переговоры, насколько возможно достичь этого, Возможно, невозможно.